Внимание, спойлер! Соя Кавата, известный как Злюка, является братом, близнецом Улыбашки и вице-капитаном четвертого отряда Твасфы. Несмотря на то, что они братья, они совершенно не похожи друг на друга. Истории детства, узлюки и улыбашки нет. До вступления в тотсву они были в банде в двойном зле. Это же их же банда. Они были враждец банды Джугему. По эмиссорам известно, что они решили, то сильнее один на один. Тогда главой враждебной банды был Мочи. Первым пошел Улыбашка и проиграл Сухую, после начал драться Злюка и тоже проиграл, аж глаза закатились по словам Улыбашки. В четвертом классе Злюка заплакал и уделал всех обидчиков, но после этого Улыбашка сказал Злюке, чтобы он больше не плакал, иначе он станет убийцей. Злюка появляется в сюжете, когда Поднебесье напало на Тосфу. Он вместе с Улыбашкой помогли Такимичи Чифую и его друзьям. Спустя время он участвовал в драке, когда сосанов было 50. А Поднебесье 400. Слюка дрался вместе с Хакаем против братьев Хайтани, а засим против Мощи, Мучо и Кокуча. Злюка всегда на вид агрессивный и сердитый, вне зависимости от его настроения, но Злюка добрый и заботливый человек. Он очень заботится о своих друзьях и хочет защитить и поддерживать их любой ценой. Он на хоя заявил, что он не из тех, кто будет кого-то избивать, потому что стоит слишком добрый для этого. Злюка всегда беспокоился о других, например, в этом моменте он напоминает Чифую, что он ранен и не стоит ему драться. Злюка невысокого роста и телосложения со светлой кожей. У него пышные, вьющиеся ярко-бирюзовые волосы, которые соответствуют оттенкам его глаз. И двойной серебряный пирсник на очки правого уха. Его лицо постоянно искажено гримасой, отчего заметно поступают вены, отсюда его знаменитое прозвище – Злюка. Он носит обычную форму Тоцвы, когда отправляется на задание, а повседневная одежда такая же, как и у лубашки. Злюка – боец выше среднего уровня среди членов Тосвы и слабее, чем его брат-близнец Нахоя. Однако, как только с кем-то из его друзей случается что-то несправедливое или очень опасное, он начинает плакать, что приводит в его состояние, называемое «плачущий синий огр». По словам Нахои, это состояние делать его в 10 раз сильнее самого Нахои. Со сломанной рукой и ногой он в миг удел братьев Хайтане, а после победил Мочи и Мочи. Злюка проиграл только Какучи, но Какуча второй после Изана Поднебесье, так что все нормально. Про Какучи есть видео можете глянуть по подсказке сверху. Злюка также занимал должность заместителя четвертого отряда отряда со Сосунов, что означает, что он способен возглавить мощное подразделение банды. До того, как присоединиться к Тосве, он основал банду Двойное Зло вместе с Улубашкой, что говорит о его лидерских качествах. Интересные факты. Злюка известен как темная Лошадка из Токийской Свастики. Из запроса, кто силен в арморестлинге, Злюка занял второе место в топ-3 худших. Из запроса, кто самый быстрый бегун, Злюка занял второе место в топ-3 худших. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте дизлайки. Делать ли видео про улыбашку, оно будет тоже короткое, как и это.